1989 года нам исполнилось всего лишь 10 лет, то есть мы выросли из младенческого возраста и переходим в юношеский возраст. Поэтому мы еще что-то понимаем, а мы бы чего-то еще и не допонимаем. Но я хочу сказать одно, что как моим одноклассникам, так и мне, наверное, очень даже радостно даже замечательно, даже хорошо, что мы все встретились. Я даже не ожидал, что соберется 10 человек, это уже больше половины нашего класса. Потому что э, по прошлым нашим встречам собралось очень мало народа, но на 10 лет все постарались. Нас учило 17, нас выпускало 17 человек из класса, сейчас присутствуют. 11 человек, да, 11 человек присутствуют, да, я уже посмотрел, да. Может быть еще подойдут пока это.. период. Человек. Ну что я могу сказать, наверное, и я, и все, которые здесь стоят перед вами, очень хорошо вспоминаем о школьных годах, которые здесь мы провели. У нас есть и у каждого масса воспоминаний, как уже здесь отмечалось, складываются ощущения, как будто школа закончилась буквально недавно. Ну что еще могу сказать о нашем классе? Мы Поступили в школу в 1979 году, да, и нас, приняла да, принял в наши руки из плана Бро, затем тысячу, тысячу не тысячу. <с> затем через три года, да, в четвертом классе э, нас э, по жизни стало вести, чувствовало реплино, к сожалению, сейчас ее здесь нет, э, ввиду того, что сложились... Да. В восьмом классе нас взял в свои руки Иван Иванович и довел нас до, до 1918 -19, года 16. То есть еще сейчас мы впереди, они засмертны. Ну что еще сказать о нашем классе? Ну, о нашем классе сказать, наверное, можно много. Я, честно говоря, волнуюсь сейчас, и все из головы делаю, ничего не помню. А от нашего класса, от себя лично, хочу поздравить всех учителей, которые с нами занимались, может быть, даже с нами мучились, а может быть, даже с нами радовались за то, что они нас сделали такими, выучили нас, дали знания, и мы живем в жизни благодаря этим знаниям, которые получили в школе. Счастья вам, наши дорогие учителя, здоровья, здоровья, и всего-всего-всего, что можно пожелать, пожелать нашей жизни. <с> Спасибо вам. А, да, да, да, да, да, Сейчас мы сейчас напоминаем здесь. Да, в скрытой, я Мы тут заметили маленькую тенденцию. Выпускники, вот, юбиляры, дали мечи. Да, мы решили не отставить всех, да. И подавить еще немножко мечей, дабы теряли. Не знал недостатка. Просто успортивно с нами. Да. Ну, я тоже думаю, что у нас есть сегодня и больный, и мечи, у нас там полный комплект так Да, полный комплект, да, так что все нормально, все хорошо. А также мы еще дали нашей школе, тоже небольшой школьный инвентарь. Нам все это... просто заслали Да, да, да заслали наша Ирочка. И вот, и вот она нам сказала, что нет как. И вот мы искали, искали. Нашли. Нет, нет, не играли. Я... И это тоже в нашей школе, чтобы кемпи нашли упали. Такие же, как всем, всем учителям большое спасибо. Сегодня хочу пожелать всем. Выпускника хорошо да, отодвинуть, да, погулять, скумней, вообще сама хорошо. Ну, Василий, ну хочу включить доверительный. Ты вылетал, а? Свою Бери, бери, найди пакет, пакет, найди. Чего ты более а Сейчас Ну, человек носи, как я не знаю. Какая девушка хорошая? Говорят, зеленый цвет успокаивает, чтобы ученики не Все зеленый цвет, зеленый цвет, зеленый цвет. за 10 лет зеленый цвет не нравится. Не нравится, да? Так, а не Я что у меня Да. что ли? Нет, Ливерпуль. Не далеко, конечно, далеко. да, далеко. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Мы еще в этом году. Мы еще в этом году. Если бы была женщина, я что не изменилось никогда. Только немножко изменилось. Ну что это? Как называется видео? там много какое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 Передавайте, конечно. Возьми, родным, близким. Я Сашки, привет всем близким, Делают, Я Слава, не не простой, простой, шашки пью. Врастой, врастой, ты ему это? на русском языке привет человек. Да. Ну, Терпионы, не перепаду, не да. Не с приветом, что ли? Да. Я Не знаю, выпасть, Хозяин дома А зачем? А что тикаешь? Я на дежурной части снимаю. дежурной части? Я криминал снимаю. Криминал, значит, кто Хозяин. Начало с Вот на глаза Их разыскивает милиция. Разгар приготовлений. Работайте, Адите а ведро куда? Людочка можно? Я просто Это показывается, бедные женщины. Нет, ложечек мне дайте Сытые. А вот они Счастливо. сидят там, Понимаешь? А вот тут уже. Они, да, с людьми садимся, даются. все. А мусорно. Подожди. Я стесняюсь. Ой. А хотите, шай... хотите да, конечно. Да. Mm. А, а тут раз да? видишь убегает, да? Хитрый. Так, посмотрели все? каждого. давай? А мы mm. посмотрим. Посмотрели не Может кто не хочет? Может кто не хочет? Может кто не хочет? Я не что хотят. А то, кстати, нас не ломай. Куда, саня толкает, так не ты куда надо толкать? А у надо открыть. Ну, если бы это было ну, зачем? Я Давайте я не покажу. я Ну, я я я я Наконец-таки, э, если к надумали собраться, а че, вы че еще не мы часто собираемся. Понятно, это здесь, это там. Ну что, а, это, там там, же же, Давайте блин. Выпьем за нас, за то, что мы собрались. И в первую очередь захочу присоединиться, присоединить за в Бога, потому что мы собрались вот за нас надо! О, давай, за Давай, за за давай, за давай! О, ну, ну, Сюда, Сюда с с раз. Раз. Сейчас будут пополнять. А Горячее даем, а мы не будем пополнять. Подавай, а ты кто, кто скажи, то же самое пьет. Нет. Я там не помню. Ребята, цены наших детей вы вычурные. Да, давай а пополни. За да, зашли. За по да, да, за я прожухаю все. Я потом сниму. У детей, разнополые. Вот. Девочка и мальчик. А сколько кому лет? 4. Ух, здоровье. Мы как И как назвать? Хорошо. Работаем. Где? И как? Сколько получаем? Ничего не видел. работаем? А деньги где Не до работы. А где долоды? Залп. ты работаешь? Я просто Я О, хорошо. ты звать? Лена? Люда Виталий, Люда Виталий. Ирка, ты что, следовать что ли?